Дорогие друзья, приветствую! С вами 3D Craft, и это видео посвящено факторам, так или иначе, приводящим к смещению слоев в 3D-печати. Но перед началом вспомним немного теории о шаговом двигателе. Это важно для полноценной картины происходящего. Итак, драйвер на плате подает ток на обмотку двигателя, вызывая фиксацию ротора. Последовательная активация обмоток двигателя вызывает дискретное угловое перемещение ротора, которую мы воспринимаем как вращение вала. Вал передает вращение на шкив, которые, в свою очередь, переходит в линейное движение ремней. А они приводят в движение кинематику принтера. У каждого двигателя есть крутящий момент. У разных двигателей крутящий момент разный. Простыми словами, крутящий момент двигателя выражается в том, какое он может выдержать усилия, пока ротор остается в зафиксированном положении благодаря магнитному полю. Если сила магнитного поля недостаточна для удержания ротора, то он начинает самопроизвольно проворачиваться. В итоге, случаи, когда в смещении слоев виноват двигатель плюс драйвер, чаще всего связаны с тем, что крутящий момент двигателя недостаточен, чтобы смогло произойти угловое перемещение, что и приводит к пропуску шагов. А так как драйвер на двигатель посылает ток слепую, то принтер и не знает, что произошел пропуск на роторе, а следовательно вал не довернулся, и экструдер не дошел до нужной координаты. И когда мы смотрим на печать, для нас это выглядит как смещение по одной из осей. Кстати, у кинематики Core XY смещение происходит по диагонали. Так вот, для правильной работы, крутящий момент двигателя должен преодолевать всю сумму факторов, противодействующих вращению вала, в виде трения, заедания, перегрева мотора, высоких ускорений и так далее. Именно об этих факторах мы и поговорим. Первое. Смещение при перегреве двигателя. Из-за того, что КПД ни одного двигателя не может быть 100%, часть тока, который подается на двигатель, преобразуется в его нагрев. Во время нагрева двигателя он теряет силу крутящего момента. Поэтому ситуация может выглядеть так. Вы поставили детальную печать, все замечательно печаталось несколько часов, и потом вдруг произошло смещение. Это может быть связано с тем, что двигатель постепенно нагревался, и через некоторое время его крутящий момент упал настолько, что не смог преодолевать всю сумму действующих на него сопротивлений. Часть компаний при изготовлении двигателей отталкиваются от стандартов Национальной Ассоциации Производителей Электрооборудования, сокращенно NEMA. У них существует линейка пределов температур в 105, 130, 155 и 180 градусов. Но это не значит, что все производители строго придерживаются их температурным стандартам. Предел нагрева дешевых двигателей может быть существенно ниже можно найти в продаже двигателей с рабочей температурой не выше 65 или даже 50 градусов. Поэтому, если есть возможность, лучше ознакомиться с технической спецификацией ваших двигателей, чтобы понимать, выше какой температуры крутящий момент начнет существенно уменьшаться. Если технической спецификации нет, то можно пристраховаться и, например, взять температуру в 50 градусов, за предел которой не стоит выходить. Для противодействия перегреву на двигатель можно поставить радиатор охлаждения, при совершенно проблемных ситуациях на радиатор можно поставить еще дополнительно кулер. Но это в крайне безвыходных случаях. Почти всегда достаточно только установка радиатора охлаждения. В случае, если вы все же захотите поставить на двигатель кулер, убедитесь, чтобы он не выдувал разогретый воздух из зоны печати. Иначе может появиться усадка и вытекающие негативные последствия в виде расслоения деталей, поднятия краев, корабления и так далее. Второе. Смещение при перегреве драйвера как моторы, так и драйвера греются во время работы принтера. Крутящий момент на двигателе также падает из-за перегрева драйвера. На драйвера рекомендую всегда ставить радиаторы охлаждения плюс воздушное охлаждение в виде большого кулера сразу для всех драйверов. Кстати, Причина в смещении также может быть, если на драйвере выставлено низкое напряжение. Крутящий момент двигателя зависит как от возможности самого двигателя, так и от драйвера, а также от выставленного на нем напряжения. При недостаточном напряжении на драйвере Двигатель на высоких ускорениях или скоростях может начать пропускать шаги. Третье. Смещение из-за высоких ускорений. Рабочий холостой ход во время печати выглядит так. Сначала из точки А в точку Б происходит ускорение, далее движение на максимальной скорости, далее замедление и остановка в точке Б. Большая часть крутящего момента идет на преодоление инерции движущихся узлов. Чем выше ускорение и вес движущихся узлов, тем больше нужно приложить к крутящему моменту. Конечно, можно дать простой совет об уменьшении ускорения, но это не выход из ситуации. Кстати, схитрить, уменьшив ускорение, но оставив высокую скорость, это также не то, к чему нужно стремиться. Так как с малыми ускорениями, но высокой скоростью, принтер не сможет порадовать качественной печатью. Для примера рассмотрим две печати. В первом случае скорость стоит 400 мм в секунду и ускорение 10 мм в секунду в квадрате. Во втором случае скорость остается 400 мм в секунду, но ускорение стоит уже 3000 мм в секунду в квадрате. Как видно без высоких ускорений, часть пластика может теряться по траектории холостого хода в виде нити или налепших образований на внешних стенках детали. Поэтому высокие ускорения дают более качественную печать при разумном подходе. Но если у двигателя изначально заводской крутящий момент невысокий или стоят слабые драйвера, то на таком принтере все же нельзя ставить высокие ускорения. Не стоит забывать, что принтер это станок с ЧПУ, и именно человек, выставляющий режим печати в слайсере, должен понимать возможности своего принтера. Вывод здесь следующий. Чтобы не было смещений слоев, не превышайте ускорения, которые ставит производитель принтера по умолчанию. Если вы не в курсе заводских ограничений или собрали принтер самостоятельно, то экспериментировать с ускорениями можно следующим образом. Можно расположить две небольшие модели на большом расстоянии друг от друга и сделать несколько печатей. При каждой новой печати в сласере нужно немного увеличивать значение ускорений. В какой-то момент моторы не смогут корректно работать и произойдет смещение слоя. Запомните параметры и в будущем не ставьте больше 70-80% от получившегося значения. Небольшой запас обязательно нужен. Не стоит забывать, что моторы во время работы будут нагреваться до рабочей температуры, немного уменьшая крутящий момент. Если же вам хочется печатать на более высоких ускорениях, тогда стоит сконцентрировать внимание на том, что может их ограничивать, а именно на моторах, драйверах, качестве кинематики и жесткости каркаса принтера. Именно эти четыре пункта могут ограничить повышение ускорений. Какой именно пункт является слабым звеном в системе, зависит от вашего принтера и находится эмпирическим путем наблюдений за печатью. Кстати, некоторые производители занижают ускорение в самой прошивке, и принтер не будет их превышать, даже если в слайзере вы их будете менять. Если у вас как раз такой принтер, а ускорение хочется поставить повыше, тогда нужно перепрошивать плату, задавая более высокие значения ускорений. Напоминаю, что для прошивки платы у вас должна быть исходная прошивка, которую вы сможете редактировать, но все же перед прошивкой платы рекомендую обдумать, все ли для вас понятно в этой процедуре. Пословица «семь раз отмерь, один раз отрежь» здесь очень актуальна. Но даже если вы решите перепрошить плату, все же задумайтесь, по какой причине производитель занизил ускорение. Может быть проблема как раз в том, что сама конструкция принтера со всеми его элементами не сможет выдержать больше тех ограничений, которые заложены производителем. Возможно, для повышения ускорений придется не только перепрошивать принтер, но, например, поставить более мощные моторы или предпринимать какие-либо другие действия. Так что хорошо обдумайте все свои шаги. Четвертое. Смещение слоев из-за высокой скорости. Стоит отметить, что крутящий момент большинства моторов серьезно падает на скоростях выше 200-2000 мм в секунду. Такой разброс скоростей связан с качеством комплектующих плюс качеством сборки мотора. Поэтому, опять же, стоит узнать модель двигателя и его производителя, тщательно ознакомиться с технической спецификацией и далее отталкиваться от заводских характеристик. Пятое. Смещение из-за тугого движения или заедание кинематики. В этом пункте несколько вариантов. Проблема может быть из-за сухого трения в направляющих. Также это может быть из-за плохо подогнанных или собранных узлов. Через некоторое время кинематика может притеряться и сопротивление при движении уменьшится. Но если сборка принтера имеет очень низкое качество, то кинематика будет постоянно ходить туго. Также тугая кинематика может быть связана не только с качеством сборки, но и с качеством самих деталей. Если собирать принтер на низкокачественных линейных подшипниках и валах или низкокачественных рельсовых направляющих, то возможно не только тугое движение, но и заедание, что имеет все те же последствия в виде смещения слоев. Что можно сделать? При выключенном принтере подвигайте оси вручную, они должны ходить плавно и без заеданий. Перед этим можно также отключить двигатели от платы, так как без питания, но к подключенной плате двигатели могут добавлять сопротивление при проверке. Если что-либо ходит туго или с заеданием, тогда вам уже самостоятельно придется копать глубже. Это может быть движение на сухую при отсутствии смазки, плохо собранная кинематика, заедание направляющих, затирание ремней, шкивов, низкая соосность подшипников, низкая перпендикулярность направляющих по отношению друг к друг другу и так далее. Шестое смещение из-за наращивания массы самой детали при печати. Это относится к принтерам, где одна из осей двигает стол, на котором печатается деталь. Обычно такую кинематику называют драгостол. И минус такой кинематики в том, что масса стола во время печати постепенно увеличивается. Если, например, печатается деталь, которая должна весить 1 килограмм, то именно эта масса добавится к столу на последних часах ее печати. В итоге получается большая масса, которая имеет большую инерцию, а это значит, что и крутящий момент мотора должен быть большим. И не стоит забывать, что при постоянно растущей массе стола двигатели вдобавок еще и нагреваются. Поэтому при печати больших деталей лучше ставить умеренные ускорения, если вы не уверены в вашем принтере. Ведь смещение слоев в таких случаях происходит именно после того, как принтер отпечатает достаточно большую часть детали, пока масса деталей вместе со столом не станет критической. Седьмое. Нерациональный подбор мотора и драйвера. Здесь два вида проблемы. Может быть так, что вы поставили мощный драйвер и слабый мотор. В таком случае мотор будет постоянно перегреваться. Такую проблему я встречал с драйверами TMC2208 и 2209. Плюс моторы короче 46 мм. Также может быть, что вы поставили мощный мотор, но слабый драйвер. Например, драйвер LV8729 хоть и тихий, да и короткий мотор не перегреет, но высокие ускорения на нем достаточно трудно получить. Поэтому стоит ознакомливаться с характеристиками как моторов, так и драйверов. Также важный момент. Мотор на оси Z и на подаче пластика обычно немного слабее. Иногда драйвера на них могут стоять также другие. Не забывайте об этом, когда будете выставлять в сласере ускорения. Итак, мы уже прошли 7 пунктов, которые могут привести к смещению слоев. И здесь хочется провести линию раздела от последних четырех. Раздел заключается в том, что для решения всех вышеописанных проблем можно поставить энкодер, и он будет добавлять пропущенные шаги. А вот проблемы, которые будут описаны далее, на них энкодер повлиять не сможет, так как он и не узнает, что произошло смещение слоем. Ведь нежелательные изменения координат будут происходить не из-за двигателей. Восьмое. Смещение из-за того, что в системе ослаб один или несколько узлов. В этом случае смещение слоев выглядит не с резким изменением координат, а плавноподобно, иногда с возвращением к первоначальным координатам. В этом случае нужно проверять затяжку всех резьбовых соединений той оси, по которой происходит смещение. Девятое. Смещение при проскальзывании шкива на двигателе. В этом случае нужно просто потянуть на нем винт. 10. Смещение при слабом натяжении ремней. Если вы не уверены в натяжении, то можно понаблюдать за работой ремня в зоне его контакта со шкивом. И если вы увидите, как ремень отклоняется от его U-образной траектории и частично теряет зацепление со шкивом, то ремень можно немного подтянуть. Но не перестарайтесь. В противном случае кинематика начнет туго двигаться, и вместо проскакивания ремня получится пропуск шагов на двигателе, что приведет опять же к смещению слоя. Последний одиннадцатый фактор – это биение винта по оси Z. Полноценный разбор будет в отдельном ролике – так как этот рассказ на целое видео. Если вкратце, биение выражено в повторяющемся мелком рисунке на детали. Рисунок выглядит как небольшое смещение в сторону и возвращение его обратно. Итак, это был список главных причин, почему может происходить смещение слоев. Но стоит подчеркнуть, что зачастую проблема может быть как в чем-то одном, так и в сумме факторов. Это может быть, например, перегрев моторов плюс тугая кинематика. А может быть просто плохо натянутые ремни. В заключении хочется подытожить все вышесказанное. Нужно следить за температурой драйверов и двигателей и не допускать их перегрева. Не превышать ускорение от производителя. А если вы не в курсе, какие ускорения может выдержать ваш принтер, то их можно найти эмпирическим методом, немного повышая их с каждой печатью. Но лучше это делать на небольших деталях, чтобы не расходовать много пластиков впустую. Ознакомиться с технической спецификацией как моторов, так и драйверов и далее отталкиваться от этих данных. Проверить, как ходит кинематика. Она должна двигаться легко и без заеданий. Быть осторожным с высокими ускорениями на принтерах типа драгостола, особенно при печати больших деталей. Проверить затяжку всех резьбовых соединений вашего принтера. Проверить надежность затяжки шкивов на двигателях. Проверить натяжку ремней, если нужно потянуть, но не перетягивать. И убедиться в отсутствии биения винта по оси Z. Спасибо за внимание. Надеюсь, материал оказался полезным. Желаю вам всего хорошего. Увидимся в следующем видео. Иначе может появиться усадка и вытекающие негативные последствия в виде расслоения деталей, поднятия краев. Рассло... Расслоение деталей, поднятия краев, корабление и так далее. Седьмое. Нерациональный мотор подбора и драйвера